Уподоблен бегущий лания, припадая душою жадной к животворной воде писания. У молитвы золотые чаши. Дай нам больше Господь желания посечь. Подкрепляясь словами Божьими. Ежедневно в пустыне жигучей, Подкрепляясь словами Божьими. Дай Господь нам быть к церкви ближе, Прилагая к тому старания, Приглашая друзей и ближних, на воскресные собрания Душах наших исканий жажда Ищем лучшего мы и большего И душа пить стремится жадно Из азиса слова Божьего Калорийную пищу небо Получаю в духовном храме я Зажалеть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 Там Молока и хлеба Становитесь скорее в очередь Пища есть для небесных граждан Там благодать и изобилие Пусть терзает вас, вас эта жажда К Богу, к церкви, молитве, библии Пусть терзает вас эта жажда церкви молитве библии.